Компания OmniLux рада представить вашему вниманию новый светильник линейки Melofon OML 473-1748. Светильник оснащен тремя колонками высоких и низких частот. Цветовой поток светильника варьируется от 3 до тысяч люменов. На данной модели установлен матовый белый плафон с эффектом звездного неба, благодаря чему свет равномерно рассеивается по помещению и в режиме ночника создается эффект ночного звездного неба. Также светильник имеет уникальную подсветку потолка, которая переключается во всей цветовой палитре. Срок службы данной модели увеличен благодаря качественной системе теплоотведения и низкого вольтажа. Управлять светильником можно с помощью стационарного выключателя, с помощью радиочастотного пульта, который входит в комплект, или с помощью приложений для смартфонов iLamp. Рассмотрим каждый вариант управления более детально. Управление светильником с помощью стационарного выключателя. При первом включении светильник включается в режиме холодного света на полную мощность. Второе включение активирует режим нейтрального света плюс подсветка потолка. Третье включение сменяет нейтральный свет теплым и также остается активна подсветка потолка. Четвертое включение отключает подсветку и активирует режим ночника. Рассмотрим вариант управления светильником с помощью пульта. Работает пульт от двух мизинчиковых батареек стандарта 3А. Так как данная модель комплектуется радиочастотным пультом, для начала его работы требуется привязать пульт к светильнику. Для этого при первых секундах включения светильника от сети нужно зажать данную клавишу до того момента, пока светильник не моргнет, что означает, что пульт успешно привязан. Это клавиши выключения, клавиши включения. В верхнем левом углу расположены клавиши переключения четырех стандартных режимов. Холодный цвет, как горит сейчас, теплый нейтральный и ночник. В верхнем правом углу клавиши предназначены для управления цветовой подсветкой потолка. При первом нажатии подсветка активируется в режиме красного света. При последующих нажатиях цвета меняются в диапазоне цветовой палитры. Всего подсветка имеет 7 цветов. Нажатие клавиши после полного цикла смены цветов полностью отключает подсветку. Также подсветку можно выключить с кнопки включения светильника. Если кратковременно зажать клавишу подсветки, то активируется режим плавной смены цветов. Замечу, что подсветка работает в ранее описанных режимах и без основного света. Для этого требуется выключить светильник с пульта и активировать только подсветку. Давай. Клавиша активирует центральное кольцо управления в режиме музыка в соответствии со значками зеленого цвета. Вверх-вниз управление громкостью, лево право переключение треков. Центр, плей, пауза. Данные клавиши активируют центральное кольцо в управлении режимом контроля света в соответствии с э, значками черного цвета. Теплее делает свет, холоднее. Также яркость, ярче, менее яркий свет. Ну а теперь самое главное и интересное – управление светильником с помощью смартфона. Для этого требуется на смартфон установить приложение iLamp. Данное приложение функционирует как на платформе Android, так и на платформе iOS. Скачать его можно либо с помощью QR-кода, который есть в документации к светильнику, либо через поиск в Play Market или App Store. Выглядит оно вот так. Для управления светильником с помощью приложения требуется активировать функцию Bluetooth и подключиться к iLamp. При успешном подключении светильника сдаст звуковой сигнал. У меня уже светильник подключен к программе. Интерфейс программы довольно-таки простой, интуитивно понятный. Это меню управления подсветкой потолка. То есть можно выбрать любой цвет палитры. Можно регулировать яркость. Либо можно ее совсем отключить. Также есть встроенные режимы подсветки. Нормально, это как сейчас, то есть в одном выбранном цвете ритм. Подсветка пульсирует попеременно всеми цветами в такт музыки, если включить музыку на колонке, вывести. Режим радуги. Подсветка автоматически плавно сменяет цвета. Режим пульсации функционирует в принципе так же, как режим радуги, только в другом импульсе. Режим свеча. Подсветка горит в выбранном свете с эффектом свечи на ветру. Переходим в режим управления основным светом здесь можно устанавливать от теплого до холодного также можно управлять яркостью приходим в меню музыка здесь можем выбрать встроенная есть музыка также музыку можно включать со своего телефона еще раз повторюсь меню довольно таки интуитивно понятно Переключение треков, здесь перечень треков, можно выбрать любой. Также можно запускать музыку со своего телефона. Возвращаемся. Еще есть функция «Стряска». То есть при встряске, если выставлена эта функция, меняется цвет подсветки. Включить-выключить светильник, воспроизведение, либо пауза. Также при встряске телефона можно переключать треки. Каждый режим включается отдельно. Сигнал оповещения. Здесь можно добавить будильник, выставить. Спящий режим – это через сколько у вас от, отключится светильник. То есть здесь 30 минут, 45, 60 и 90